Глава 2: Как мы попадаем в колесо и не замечаем этого! Жил-был мальчик. Мечтал стать космонавтом, режиссером, каскадером, врачом-капитаном. Окончил школу, поступил в университет, нашел приличную работу, и больше с ним ничего интересного не происходило. Печальная сказка, правда? Ах да! Однажды его накрыло. Я не понимаю, почему все так сложилось. Я аж вроде все делал правильно. Как я мог пропустить свою жизнь? Как получилось, что я провел все эти годы как белка в колесе, и в итоге это колесо прикатилось не туда? Если вы не хотите такого сценария, давайте пока не поздно расскажу вам, как он складывается. Ведь хоть создается он на ваших глазах. Но для вас почти незаметно. В чем я твердо убедилась за годы работы карьерным консультантом. Познакомьтесь, Денис, это ему принадлежат слова, как я мог пропустить свою жизнь я же все делал правильно. Денис все время занят, у него всегда было сумасшедшее расписание отвлечься было некогда даже в отпуске. Он пашет на своей ответственной работе в двух часах пробок от дома, и с каждым годом становится все загруженнее. Время от времени его повышают, задач прибавляется. А когда приходило сомнение, так ли он хочет жить и куда он вообще идет, он обычно говорил. Ну, сейчас не время. Однажды я переделаю все дела и обо всем этом подумаю. Признаюсь, я тоже так думала. Я почему-то жила с убеждением, что колесо однажды остановится у указателя ⁇ Наконец-то интересная жизнь ⁇ Только вот сначала надо закончить все дела из списка. Однако список задач у меня, у Дениса и любого из вас никогда не заканчивается. Зато он создает иллюзию занятой, целеустремленной и результативной жизни. Планы пишутся, галочки ставятся, цели достигаются. Вы активно карабкаетесь по лестнице, но при этом даже не задаетесь вопросом, к той ли стене она приставлена. В средние века — у греха занятости было две ипостаси. Первая неспособность что-либо делать, это можно назвать ленью. Вторая безумная беготня. Ощущение того, что я иду не знаю куда, но клянусь Богом, я спешу изо всех сил, чтобы туда прийти. Цитата из книги Бриджит Шульте Мне некогда в поисках свободного времени в эпоху всеобщего цейтнота. В чем же подвох? Давайте разберемся. Подвох номер один. Загруженность создает иллюзию успеха. Успех в нашей голове как-то незаметно стал связан с забитым расписанием, двумя смартфонами на столе, многозадачностью, отпусками в режиме всегда на связи, отсутствием выходных и даже ночными бдениями в офисе. Именно так все и выглядит, когда вы несетесь на полной скорости, при этом не двигаясь никакой цели, но подумать вам об этом. Некогда. Поработать на полную катушку я и сама люблю. И вообще, хороший профессионал всегда чем-то занят. Я за занятость, только чтобы человек понимал, в чем сделка и куда он так бежит. Загруженность опасна не только с точки зрения потери горизонтов. В японском языке есть слово хорошие смерть от переутомления на работе. Впервые такое случилось в одноименном городе, когда одного офисного менеджера утром нашли мертвым, лежащим лицом на клавиатуре своего рабочего компьютера. Он трудился практически без выходных и каждый день на несколько часов дольше рабочего дня. Японский премьер-министр Кейдза Абути сгорел на работе после полутора лет пребывания на посту. За это время у него было всего три выходных, а рабочий день... Длился больше 12 часов. Если вы погуглите термин хороший, вы найдете еще массу примеров. И да, я хочу вас напугать. Начнем включаться прямо сейчас. Практика: Задайте себе вопрос: туда ли я иду, К какой стене представлена моя лестница? Самый простой способ: посмотрите на тех, кто на одну-три ступеньки выше. Вдохновляют, это похоже на то, чего вы хотите. Если да, то лестница представлена к верной стене. Ура! Если нет, похоже, нужно пересмотреть сценарий. И лучше вам понять это сейчас. Подвох номер два. Загруженность создает иллюзию смысла. Потеря себя не сопровождается взрывом, грохотом или параличом конечностей. В конце каждого бессмысленно проведенного года у вас не отваливается нога или рука. Это вы сразу заметили бы и что-то с этим сделали. Но вы пропускаете вашу жизнь буднично и незаметно. День за днем, задача за задачей, из бесконечного списка дел. От одного плотно забитого ежедневника до другого. И нет повода бить тревогу, ведь все как у людей. И при этом никто не спрашивает, ты счастлив? Тебе интересно? чего ты хочешь. А к чему спрашивать? Вроде все хорошо. И в самой большой группе риска ответственные и правильные люди. Ведь они стараются сделать все как надо, соответствуют ожиданиям, достигают результатов. Включение, а потом осознание ⁇ Я пришел не туда ⁇ может быть болезненным и часто происходит из-за не очень хороших событий. Давайте их не ждать, потому что это может стать очень дорогим уроком. Практика. Периодически включайтесь сами, а для этого чаще поднимайте перископ. Любым способом выныривайте из своих плотно забитых туду-листов и обнуляйтесь, смотрите на свою жизнь как бы со стороны, с дистанции. Я люблю одну практику и сейчас расскажу о ней. Обычно утром своего дня рождения я просыпаюсь будто я с кем-то поменялась телами и теперь оказалась в этой жизни и в этих обстоятельствах главное посмотреть на все новыми глазами где вы что делаете что за люди рядом с вами вы бы выбрали все это если бы могли выбирать подвох номер три загруженность сужает кругозор и создает профессиональный туннель из которого сложно выбраться «Даже если я захочу что-то поменять, я даже не знаю, что мне нравится. Нет у меня никаких интересов, кроме работы», — говорит Денис. «Верно. Со временем мы прочно замыкаемся в одном профессиональном сценарии. Нам некогда смотреть по сторонам, некогда копать глубже. Нам даже некогда точить пилу. Мы все время пилим. Потом...» Когда мы решаемся что-то поменять, мы можем просто не знать, что нам нравится и кто мы такие. Мы будем прочно ассоциировать себя со своей должностью и компанией, потому что это и есть вся наша жизнь. Замкнутый круг. Хотите проверить, в туннеле ли вы? Я больше двух лет ничему не учился, просто выполняю свои рабочие обязанности. Я не могу сходу рассказать о том, что нового происходит в моей сфере, какие тренды, какие инновации. Я не знаю интересных профессионалов и лидеров мнений в темах, которые мне интересны. Если меня спросят, какую книгу я могу рекомендовать новичкам в моей области, то я не смогу назвать книг за последние 2-3 года. Я не знаю, где в моей теме учат лучших и где можно было бы получить профессиональный апдейт. Я ни с кем не общаюсь за пределами компании, меня не знают, я не бываю на конференциях и других событиях. Чем больше ответов «да», тем глубже вы в туннеле. Практика. Начинаем регулярно расширять горизонт. Для этого прямо сейчас запланируйте вылазки из туннеля. Для начала хотя бы час в неделю смотрите, что нового в вашей теме или любой другой интересной вам. А лучше выбирайтесь туда, где еще не были, но где происходит что-то интересное. Тогда, к моменту появления вопроса «А что дальше?», у вас не будет вакуума, а появятся мысли и идеи. Подробнее об этом поговорим во второй части книги. Дополнительно. Попрактикуйтесь создавать альтернативное расписание на каждый день. Оно вам пригодится позже, пока просто тренируйтесь. В конце дня запишите все, что было сегодня. А на втором листе обозначьте второй вариант, что было бы в альтернативной истории, где вы счастливый профи. Как изменился бы ваш рабочий день? Какие задачи из него пропали бы, а каких добавилось? Как выглядело бы расписание, где бы все это происходило? Прямо сейчас расписание счастливого вас в параллельной вселенной, где у вас все хорошо. Делайте это каждый день хотя бы пару недель. Не ограничивайте себя в фантазиях. Важно! Если вам будет хотеться только никого не видеть, ничего не делать, значит вы устали. Лень или отсутствие фантазии тут ни при чем. Подробнее! Об этом мы поговорим в главе 16, а пока вам задание. В ближайшие выходные устроить себе подзарядку. Главное, потеря себя не сопровождается взрывом или отрывом руки. Никаких знаков. Жизнь пропускается незаметно. И в самой большой группе риска ответственные и правильные люди, а не бездельники. Ведь список задач никогда не заканчивается. Я не призываю резко что-то менять, бросать или ломать. Я призываю включиться. Это просто, и этого достаточно, чтобы вы не пропустили незаметно свою жизнь, при этом много работая и устало вычеркивая пункты из списка дел. Старый блок. Иллюзия занятой, правильной, результативной жизни. Если я такой занятой и нужный, значит я все делаю правильно, и в конце концов у меня все будет хорошо. На самом деле, именно сейчас, в этот момент, вы незаметно пропускаете свою жизнь.